Мендюд, вот обратите внимание, передо мной лежат две папки, две стопки бумаг. Вот эта стопка бумаг, это мои бумаги, которые я представил в суд, в Лисинский городской суд, который проходил, стоялся 5 августа текущего года. А вот это... Папка бумаг представлена в суде ответчиками, то есть представителями Лесинского городского собрания, которых я призвал к суду. Вот, я уже об этом информации проходил и везде. Но в ходе судебного заседания открылись какие-то нюансы, я бы хотел их довести до вашего сведения. Я думаю, обязательно общество нашей республики должно об этом знать. Вот тем более, после того, как прошло это заседание, возникли у людей вопросы. Вот вы слышали, что суд отказал мне в удовлетворении моего заявления о признании незаконным решения Лисинского городского собрания о назначении Трапезникова, исполняющего обязанности главой, э, вернее, главой администрации города Листы. Вот. И вы, также были голоса, звучат там, что мол, ну что же вы к нему пристали, это высокообразованный, большой специалист, кризисный менеджер, который работает во благо нашей республики, а вы сегодня гомонитесь, все, пристаете, пристаете, требуете его отставки, тащите его в суд и так далее. Значит... Каковы э, мои доводы, вот, которые были вот здесь изложены, в этой папки моей? Я их тоже уже озвучивал. Значит, основные доводы, которые я считал и считаю, что Трапезников не должен быть главой администрации нашего города, это, значит, первое, э, у него нет значит, соответствующего образования, у него нет стажа муниципальной и государственной службы у него нет или он не служил срочную службу российской армии ну и целый ряд еще значит доводы которые я провел в суде значит как прошел суд судья Семенова скажу откровенно я уже знал и вернее будем так сказать я предполагал какого будет решение суда вот председательство суд, судья Семенова. Значит, дело очень сложное. Такие дела обычно длятся месяцами. Ну, тем более, когда если от, требовать типа, отстранения, признания незаконного нормативного акта муниципалитета в назначении трапезников, там должны проверяться, исследоваться документы, вызываться люди. Ну, так как обычно. Вот у нас, например, когда нас привлекали к административной ответственности, наши дела тянулись месяцами. Вот, например, мое административное дело, нет, одно, до сих пор еще не завершено. И представляете, скоро год уже будет, все еще тянется. А вот суд, который вот буквально прошел 5 числа, Семенова пропустила в один присест. То есть в течение одного судебного заседания она приняла решение об отказе, значит, мне удовлетворение моего административного заявления. Семенова отказалась допустить к, рассмат... к участию в деле значит, претендентов на замещение должности главы города Листы Эринженова Санала и Тимофеевича, и ернееву Валентину Владимировну, которые просили их допустить к делу в качестве СОИСОК, суд в этом отказал. Суд им отказал участвовать в деле даже в качестве заинтересованных лиц. На каком основании? У них прямо прямая заинтересованность. Эти люди принимали участие в конкурсе наряду с трапезниковым. И суд им отказал. Суд отказал. Я заявил отвод судье Семеновой. Отвод она, естественно, склонила Вот С другой, с другой стороны, все... Ходатайства, которые были заявлены ответчиком, то есть представителем Лестинского городского собрания, судья удовлетворила. В том числе она допустила в качестве заинтересованного лица члена конкурсной комиссии, которая вот делала отбор вот этих президентов на замещение должности. Я еще раз заявил отвод. Вот. Она еще раз так сказать, отказала мне, не удаляясь в совещательную комнату и так далее. Почему я заявил еще раз отвод? Она, значит, сторона, ответчики заявили ходатайство о приобщении к материалу дела нескольких документов. И эти документы, копии документов, оригиналы не было представлено Я, естественно, сказал, что их нельзя, это является недопустимым доказательством. К этим документам должны быть приложены оригиналы, судьи должен их обозреть, заверить и так далее. Я должен их посмотреть. Судья эти принимают, эти, удовлетворяют ходить тесты и материал дела приобщают вот эти э, копии этих документов. представляете, что творится? Вот. Ну, в общем, такое дело. Значит, суд, она отказала. Я буду сейчас это дело обязательно обжаловать э, Верховный суд нашей Республики. Но... То, что я говорил раньше, выступая, публикую и так далее, о том, что у меня есть те вопросы, о которых я говорил выше. Вот эти товарищи, представители, подтвердили мои слова, что я был прав. Вот смотрите, предлагаю, ваши уважаемые земляки, вот первый документ. Значит, представители арестовского городского сара, кстати, там присутствовала, начальник юридического отдела администрации Трапезникова, и представили значит, вот такой документ. Обратите внимание, я вам сейчас зачитаю. Заявление такое. Заявление «Я, Трапезников Дмитрий Викторович, отказываюсь от гражданства Украины в связи с государственным переворотом в Украине в 2014 году и желанием проживать и работать на территории Российской Федерации». Значит, это заявление он написал 12 февраля 2020 года. Запомнили? А теперь хочу обратить ваше внимание на такой факт. Как? Давайте вернемся 26 сентября 2019 года, когда Хасиков настоятельно рекомендовал... Новому созыву Листинского городского собрания значит, назначить на должность главы города Листы, главы администрации города Листы, никому неизвестного, бывшего руководителя Донецкой Народной Республики Трапезникова. Вот. Ну и естественно, наши листинцы, мы все вышли значит, на митинги. Первое значит, было 29-го. Сентября 30 сентября Хасиков записал видеообращение, где повторил, что это его инициатива, это его желание видеть Трапезникова в должности руководителя нашего города. И он сказал, я несу за него ответственность. Я сейчас заявляю, господин Хасиков, пришло время вам понести ответственность. И вот почему. Значит, в соответствии с законом, э, э, статья 13, пункт 7 закона о муниципальной службе Российской Федерации, гражданин не может быть принят в муниципальную службу, а муниципальный служащий не может оставаться, заниматься муниципальным служением, если у него есть гражданства и другого государства. Так вот, на момент, когда господин Хасиков представлял э -э, тропезнику Элитинскому городскому собранию, трапезников был гражданином Украины. Он нам показывал всем паспорт гражданина России но при этом не показал паспорт гражданина Украины. Он продолжал оставаться гражданином Украины. Уже по тем основаниям, которым я говорил, ее вообще нельзя было допускать. Вы понимаете? Более того, 27 января, вот, значит, когда он был, уже работал, его назначили 26 сентября, потом начали Синское городское собрание внесла изменения в устав нашего города, и вот эти две развели. То есть глава города возглавляет Елистинское городское собрание, а Хась этот Трапезников, стал главой администрации города Листы. Специально под него это все делалось. Вы понимаете? 27 января Елистинское городское собрание назначает Трапезникова вновь, Теперь уже главой администрации города и листы, запоминайте даты, 27 января 2020 года. То первое назначение было 26 сентября 2019 года, и два, а второе, значит, 27 января 2020 года. А когда он написал заявление об отказе от гражданства Украины? 12 февраля. Вы представляете? То есть... Когда я обращался в прокуратуру, в генеральную, другие структуры и говорил, то есть проводил доводы, писал в письмах, по каким основаниям не должен быть господин Трапезников, вот, ну, нет образования, нет стажа и т.д. и т.п. Генеральная прокуратура пересылала нам сюда республиканскую, республиканскую в городскую прокуратуру, и городская прокуратура за подписью главы этого прокуратуры города Листы пишет мне, что ну вот, значит, мы все проверяли его, значит, все там нормально, нет никаких, значит, к нему претензий. Вы представляете? Это и пишет. Они что, прокурор города ФСБ, который занимался его проверкой, они что, не знали, что закон запрещает гражданину иностранного государства быть, руковод... работать муниципальным, муниципальным служащим? Он не имел права по закону руководить нашим городом? Пожалуйста. Далее, значит, 5 февраля объявляется конкурс на замещение должности главы администрации города Листы. Вот. Создается, значит, конкурсная комиссия, издаются необходимые документы и так далее. И господин Трапезников участвует в этом конкурсе, будучи гражданина Украины. Вы понимаете, что делается? И вот когда я и другие значит, люди стали возмущаться, говорить о том, что надо ее все-таки проверить и так далее, он спешно подал вот это заявление об отказе. А должен он был его подать. Сразу, он подал, когда получил гражданство Российской Федерации, в апреле 2019 года, он должен был, когда он уже пошел в муниципальную службу, должен был направить извещение ФМС, сейчас МВД, о том, что у него есть гражданство другого государства. Он должен был об этом сообщить. За не сообщение о том, что у него есть, за неудобление о том, что есть у него есть гражданство другого государства, Предусмотрена уголовная ответственность. Статья 330.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Понимаете? Трапезнику, против трапезнику должно было быть возбуждено уголовное дело. Когда он подавал все эти документы и так далее, и не сообщал о том, 5, больше пяти месяцев этот человек управлял нашим городом, будучи гражданином другого государства. Куда смотрела прокуратура? Куда смотрел ФСБ? Они, то есть, я сказал, это уже э, уголовно наказуемое деяние, это преступление. Значит, Елисинское городское собрание, которое утверждало, они же депутаты, они должны были об этом знать, что он является гражданином другого государства. Должны были знать. А если вы не знали, то вы, извиняюсь, не, значит, не очень умные люди. А если знали... И не приняли никаких мер, значит вы соучастники преступления. И никак иначе. Понимаете, вы все. Вот такая ситуация. Запомнили, да? Теперь, значит, когда я писал обращение в генеральную прокуратуру, опять же, и так далее, опять себе довод проводил, почему трапезика не может быть допущен руководство нашего города, мне говорили, я говорил, у него нет образования. Может, многие из вас помнят, насчет те мои выступления, когда я, провел вот это расследование, доказал, что у него диплом липовый, в том числе липовый диплом, значит, Балканского балкарского государственного университета, который он получил за 28 дней, учись в этом университете. Так вот, когда я указывал на то, что на его отсутствие, у него диплом соответствующего профессионального образования, прокурор города Листы мне пишет, что Трапезников, у него есть высшее образование, и перечисляет мне, прокурор города Листы, говорит, Трапезников закончил Академию Управления или Академию Государственной Службы при главе Донецкой Народной Республики. Это прокурор города Листы Российская Федерация, пишет, что у него есть диплом, который позволяет ему работать главой администрации города Листы, диплом, выданный тем сатой академией при Донецкой Народной Республике, при главе Донецкой Народной Республики. А кто такая? что такая Донецкая Народная Республика? Мы что, Российская Федерация его признала? Путин сказал, что мы его не признаем как государство, и как субъект Федерации. Что это такое? Более того, значит, прокурор значит, называет два университета, на, на мою, так сказать, доводы, что это, значит, он закончил вот эту академию Донецкую, при главе ДНР, и Кабанино-Балкарский университет. Так вот, когда 5 августа в ходе судебного заседания представитель Элисинского городского собрания приобщает к материалам дела документ подтверждающее образование господина Трапезникова. Вот она говорит, они поняли, когда я уже все это написал в своем административном заявлении, что сейчас указывать, ссылаться на эти два документа, то есть на Кабанино-Балкарский государственный диплом, и на диплом вот этой академии управления при голове ДНР, это уже абсурд, это незаконно. И они говорят апеллируется когда мои доводы. Вот Татьяев говорит, что у него нет образования. Мы, говорит, попросим приобщить к материалам делать диплом об окончании трапезников академии а, как это называть? Донецкого, а, да, Донецкого Народного, это государственного университета. Донецкого государственного университета, который а, трапезников закончил в 2005 году. То есть они уже не ссылаются на на диплом Кабардино-Балкарского университета не ссылается на э, диплом Академии госслужбы ДНР, а ссылается только на вот диплом, который они просят приобщить к материалам дела. И вот они приобщают к материалам дела. Обратите внимание, вот этот диплом. Так вот, вот он диплом, копия диплома, который приобщен к материалам дела, который должен доказать всем на суду мне как и жителям нашего города о том, что у Трапельска есть высшее образование, которое дает ему право занимать эту должность. Так вот, повторяюсь, это не диплом о высшем образовании, это диплом о переподготовке. Это украинский тем более. Так вот, в соответствии с законом об образовании в Российской Федерации диплом о переподготовке не является дипломом а втором высшем образовании. Вы представляете? Не является. Тем более диплом о передпоготовке другого государства. Вот что творится. Далее. Значит, мне, прокуратуры все наши, так сказать, доказывали, что мое, так сказать, заявление о том, что у него нет стажем государственной и гражданской службы. Опровергается, дескать, у него есть стаж и так далее. И обратите внимание, когда я раньше говорил, что значит, вот эта конкурсная комиссия города Листы зачала ему стаж в гражданской государственной, муниципальной государственной службы, стаж, работы его в ДНР, в ДНР, а если вот 5 числа, значит, выступая, представитель городского собрания говорит, нет. Мы сейчас, на стаж работы в ДНР в качестве стажа государственной муниципальной службы ему не засчитывали. Мы ему засчитали стаж до 2014 года, стаж, да? который эквивалентен стажу государственной муниципальной службы Российской Федерации, который требует. И вот смотрите, они приобщают материалом материалам дела вот копию трудовой книжки господина Треквизнка. Вот она. Опять же без оригинала. То есть они не представили оригинал диплома, не представили оригинал заявлений. И вот также вот эта копия, значит, трудовой книжки его. Вот она. То есть те документы, которые я в фирме раньше пытался получить, А теперь они сами принесли в руки. Так вот, я вам сейчас зачитаю, что они зачили ему стаж. Стаж, который, по мнению прокуратуры, ФСБ, мэрии, Велестинского городского собрания и вот этой самой главной конкурсной комиссии, они посчитали. Значит, смотрите, что делается. Трудовой стаж господина Трапезникова, значит, с 9 это сентября 1997 года по июнь 1999 года он учился в ПТУ. Донецкий по специальности каменщик и монтажник стальных и железобетонных конструкций. Потом с июля 1999 года по август 1999 года в течение одного месяца он работал на шахте электро-газосварщиком 3 разряда. Далее с октября 2001 года по июль 2005 года он работал координатором Фан-клуба Шахтер. Значит, с июля 2005 года по март 2003 года он работал директором ООО Буст Стандарт. То есть сколько тут месяцев всего-то навсего? Несколько месяцев. дальше с июля 2006 по 2000 по сентябрь. По Июль 2006 года, в течение одного месяца, он работает президентом благотворительного фонда «Благовест». Потом, с, с июля 2006 по декабрь 2006 генеральным директором бильярдного клуба «Бильярдай». Директор бильярдного клуба. Потом, с декабря 2006 года по ноябрь 2010 года он работает генеральным директором а, да, руководитель спортивным клубом «Патриот». Потом с 2010 декабря по март 2012, один год, три месяца, он работает заместителем председателя Петровского районного совета. 13 месяцев. Потом с сентября 2012 по январь 2014 года Опять же, несколько месяцев он работает в объединении заместитель начальника украинского какого-то коптового рынка. Потом с февраля 2014 по май 2014 исполняет обязанности генерального директора торгового дома УКО ТОРК. УКО да. Вы представляете? Вот она его биография, начиная с 1997 по 2014 год. И вот эту биографию, вот этот трудовой стаж они зачли ему как стаж муниципальной и государственной службы. Вот она здесь все, вот, вот это ее трудовой книжке записано. Представляете? То есть уже по этим основаниям, в связи с тем, что у него нет стажа государственной муниципальной службы, он не имел права работать. У нас есть закон, наш региональный закон вот так, он называется о некоторых вопросах правового регулирования о муниципальной службе республики Калмыкия с изменением на 8 октября 2019 года так вот, значит должность, которую занимает этот человек он должен быть нес, квалификация, стаж вернее он должен иметь не менее двух лет стаж, это высшее звено, вот этот муниципальный служба, или стаж работы по специальности не менее пяти лет. Если у него нет стажа два года, а у него стажа, мы сейчас с вами, я вам прочитал, нет стажа муниципальной и государственной службы. А год, который они, может быть, посчитали, его стаж вот этот, который он в Петровском районе замом был, один год и три месяца, и тот год, либо пять лет, Значит, стажа по специальности. Так вот у, у господина Трапезникова нет ни одного дня стажа по специальности с учетом даже того диплома Кабардино-Балкарского университета. Понимаете? Нет у него стажа. Ни одного дня. Более того, дополнительно к, к, к руководителю в голове муниципального образования появляется еще дополнительное, дополнительное требование. То есть... Так, да, у него там, значит, э, стаж уже должен быть не менее трех лет. Не менее трех лет. Вот такая ситуация. Ну еще, значит, э, э, одно основание, по которому он должен был немедленно отстранен от должности. Господин Тройпесников, я уже об этом неоднократно говорил и про и везде, немедленно должен был быть отстранен от должности, поскольку он, не проходил срочную военную службу в Российской Федерации, понимаете? То есть он обязательно должен. У нас есть федеральный закон, есть соответствующий указ президента Российской Федерации. Там есть несколько определенная группа лиц, категория лиц, людей, которые не обязательно проходить срочную военную службу. Это люди, которые постоянно здоровья, люди, которых родители погибли во время прохождения службы, люди, которые, значит, учатся китом в аспирантуру или в ну, то небольшая, исчекающая перечень этих лиц. Трапезников получил гражданство Российской Федерации э, в апреле 2019 года. Он не проходил срочно военную Мне говорят, ну, понимаете, он же говорит, самое. Он не мог пройти военную службу до 27 лет, потому что он э, жил, был гражданин другого государства. Это юридического значения никакого не имеет. Например, если ты не служил, наш гражданин Российской Федерации, ты не можешь право вообще подавать туда, не могут тебя принимать, потому что ты не проходил. А то, что ты был гражданин другого государства, это значение не имеет. Все, четко, ты должен пройти военную службу срочно, если у тебя нет оснований не проходить вот эти дела. То есть, то есть, вот это я поэтому на этом скажите, закончу, поскольку возникали вопросы, вот, и в том числе... Вот такого, который я сказал, что вы к нему пристали и так далее. Он же говорит, хороший специалист, хорошее образование и так далее. Я вас умоляю, уважаемые дорогие мои земляки, прекратите говорить о том, что трапезник во что-то делает. Это работа, это рутинная работа, это обязанность. Вы хотите, чтобы человека приняли на работу незаконно, да, нарушение закона, и чтобы он ничего не делал, он должен. Глава города, администрация, города должен работать. Нельзя ставить заслугу то, что человек должен делать хоть в его обязанности. Понимаете? Не надо этим э, проводить в его заслуг и так далее. Вот, вот думайте сами. И этот человек, вот, значит, я знаю, что прокуратура наша там мониторит, социальные сети и так далее. Вот ваш... Я вам рассказывал. Это не я. Эти документы представила Леснинское городское собрание. Да? Доказательство того, что мы говорили. У него нет образования. Липовый. Он представил липовый диплом. То есть диплом о переподготовке. Он в нарушении федерального закона не написал заявление об отказе от другого государства а сделал это позже, когда уже отработал 5 месяцев. Да? То уже тогда он не вождь был допущен. А сейчас он должен быть отстранен. И вам необходимо провести проверку. А, проверить вот этих товарищей из конкурсной комиссии. Они что, не изучали? Кто вписал мне эти письма? Что там? Было, все нормально. Разберитесь с ними. Если кого надо, вы должны привлечь. К административной или к уголовной и так далее. Документы.